Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Лев на январь 2020 года. Прежде чем мы приступим к подробному рассмотрению событий этого месяца, спешу с вами поделиться очень приятной новостью. В этом месяце начинается набор, новый набор в мою школу астрологии. Поэтому, если вы хотите научиться анализировать натальные карты от А до Я, то пишите, все данные я оставлю в описании под этим видео, а также в первом закрепленном комментарии. Заявки можно будет оставлять через сайт, либо написав на почту. Каждый, кто проявит желание обучаться, получит первые уроки в подарок. Львы, в январе у вас будет заполненный шестой сектор, который отвечает за обязанности, работу, а также за здоровье. Поэтому очевидно, что эта сфера жизни будет для вас на первом месте. И январь можно назвать для вас месяцем забот и месяцем решения большого количества маленьких задач. С 1 по 6 января Меркурий и Юпитер будут в соединении с Южным узлом в Вашем шестом секторе работы. И этот период может принести какие-то новые контакты, новую информацию касательно Вашего места работы, касательно трудоустройства, касательно Ваших обязанностей. Это период, когда, в принципе, может завершиться какой-то этап, когда Вы выполняли определенную работу и сейчас нужно будет уже ориентироваться на что-то другое. Это может быть период большой самоотдачи, когда вы, например, будете помогать кому-то из ваших родных. Это время, когда вы ощущаете свою востребованность. И несмотря на то, что это будут выходные, скорее всего, вы найдете чем заняться. И в некоторых львов могут идти обсуждения касательно работы или какие-то серьезные размышления по поводу либо трудоустройства, либо организации и ведения бизнеса. Это может быть, например, череда семинаров или какое-то обучение важное, к которому вы будете относиться очень ответственно. 3 числа Марс, планета активности, переходит в знак «Стрелец», ваш пятый сектор. И Марс сразу же будет делать аспект благоприятный к Херону. Поэтому в целом, в этот период может идти раздвоение энергии. Те львы, которые заняты в творческом направлении, это будет очень удачный период для того, чтобы заниматься организацией мероприятий, для того, чтобы посещать какие-то интересные места. Также пятый дом может проиграться в контексте детей, когда вы захотите побывать в гостях у ваших детей. И это период, когда и вы будете сами принимать гостей. То есть буквально это время, когда хочется каждому уделить внимание и хочется это сделать одновременно. Такое ощущение, будто бы вы, Львы, будете в начале месяца на расхват. 7 и 8 числа Солнце и Меркурий будут в аспекте с Нептуном. Именно эта планета в этот период очень ярко проявлена. Поэтому в целом для высокой концентрации это время не подходит. Могут быть какие-то ошибки из-за невнимательности. Поэтому в целом лучше серьезные дела на этот период не планировать, но в то же время очень хороший период для того, чтобы провести его в неформальной обстановке, для того, чтобы отдохнуть, полностью отключиться от обычных дел и посвятить себя семье, родным. Может также в это время идти обсуждение каких-то финансовых, материальных вопросов или же серьезное погружение в изучение какого-то вопроса, но, скажем, это не приведет к конкретным решениям. Это будет просто такой момент обдумывания, когда вы, скажем, медитируя погружаетесь в какую-то тему, но при этом не ставите себе цель сразу же принять какое-то решение 10 января будет полутеневое лунное затмение в 20 градусе знака рак в вашем 12 доме в целом это затмение обратит ваше внимание на темы отдыха режима сна режима питания поэтому если вы очень жестко нарушали свой режим то могут быть какие-то определенные моменты которые обратят ваше внимание на то, что важно заботиться о своем здоровье. Также это затмение может дать вам желание устроить себе передышку. Это может быть просто желание побыть некоторое время наедине дома. Это может быть желание в глобальном смысле сделать паузу в работе, перезагрузиться, взять мини-отпуск. Это может быть также желание куда-то съездить, чтобы полностью изменить обстановку. В любом случае по этому затмению может быть такой момент отстраненности от всех, вот несколько дней. Также это затмение может повлиять на какие-то внутренние ваши процессы, которые происходят в вашей голове, когда вы полностью отпускаете какую-то ситуацию. Например, раньше вы очень сильно эм, по какому-то поводу либо переживали, либо не могли успокоиться, что именно таким образом все происходит. И это затмение может расставить все по местам, и вы примете эту ситуацию, и сможете далее относиться к этому вопросу более спокойно. 11 числа планета неожиданностей Уран разворачивается в прямое движение в вашем десятом секторе карьеры. Начиная с этого момента абсолютно все планеты будут двигаться только вперед, поэтому вторая часть месяца намного будет динамичнее, чем первая, и в моральном смысле она будет спокойная, так как затмения все-таки к этому моменту уже будут позади и коридор затмений тоже. Уран сам по себе любит вносить какую-то изюминку и неожиданность, и в данном случае десятый сектор ваш отвечает за карьеру за жизненные цели, поэтому может произойти разворот в этой сфере. Например, вы планировали что-то одно, а получится по итогу совсем другое. Это может быть период, когда в карьере будут происходить изменения, это может быть даже время, когда вы захотите переквалифицироваться, занимались постоянно чем-то одним, а сейчас понимаете, что у вас постепенно растет интерес к какому-то другому направлению. 12-13 число — очень сильный период. Это фактически силовая точка января. Плутон, Сатурн будут в соединении. Помимо этого они еще будут соединяться с Меркурием и Солнцем в вашем шестом секторе. И это будет делать большой акцент опять-таки на тему работы, обязанностей, здоровья. И в целом шестой дом также отвечает за тему, когда мы кому-то должны и когда нам должны. То есть в это время могут всплывать такие слова, как «ты мне обязан помочь» или «давай я тебе помогу, я тебе должен». То есть может быть вот такое желание, скажем, отблагодарить того человека, который помог вам ранее, или же наоборот напомнить должнику о его долге. 13 числа Венера на месяц переходит в знак рыбы в ваш восьмой сектор гороскопа. И это будет период интенсивного погружения в тему отношений и финансов. В финансовом плане в период с 13 по 15 число могут возникать определенные неожиданности. Это неблагоприятное время для серьезных покупок, инвестиций или же для того, чтобы эти темы обсуждать всерьез. Также это период, когда в отношениях может быть все не совсем спокойно, какая-то турбулентность. Так что лучше вот эти вопросы в указанный промежуток времени не затрагивать. 16 числа Меркурий переходит в Водолей, ваш седьмой сектор партнерства и взаимодействия с другими людьми. Меркурий до конца месяца будет помогать вам активно коммуницировать с окружающими. Это период, когда вы буквально можете найти общий язык с каждым человеком, вы можете обсудить любой вопрос, но в период с 16 по 18 число Меркурий будет делать напряженный аспект к Курану, и это может давать нестабильность в коммуникации, это может давать ситуации, когда все идет не совсем так, как вы планировали. Поэтому... Особенно в этот период стоит избегать обсуждений, которые касаются вашей работы, карьеры и вашего имиджа и репутации. 19 числа будет очень интересный день. Венера будет в аспекте, благоприятном с лунными узлами. Этот день может принести вам какой-то подарок, денежное вознаграждение. Это период, когда вы сами можете проявлять желание сделать кому-то приятно, подарить им какой-то сюрприз. 20 числа Солнце на месяц переходит в знак «Водолей» — ваш седьмой сектор. Солнце дополнительно к Меркурию поможет вам эффективно коммуницировать и подписывать важные бумаги, соглашения, находить нужных людей для сотрудничества, а также находить аудиторию людей, которым будет интересно то, чем вы занимаетесь. 23 числа Венера будет делать секстиль к Юпитеру, и это будет очень удачный день в плане финансов и работы. Главное не лениться и не упускать те возможности, которые будут появляться на горизонте. 24 числа будет новолуние в Водолее, в вашем секторе партнерства, брака и взаимоотношений с другими людьми. Это новолуние поможет вам открыть новую страницу во взаимоотношениях с каким-то человеком, либо в целом, с окружающими. Это может быть как раз таки связано с затмением, ведь это новолуние будет сразу после затмения. Например, вы простите обиды, вы отпустите какие-то прошлые ситуации и сможете полноценно возобновить с кем-то общение. Это может быть, например, примирение с каким-то человеком. Это может быть ситуация, когда начинаются новые отношения. Или же просто вы на старые отношения посмотрите совершенно по-другому. 25 числа Меркурий будет делать секстиль к Марсу. И это очень эффективный период, когда вы можете успевать очень много дел, и все задуманное имеет свойство сразу же выполняться. То есть это такой период, когда вы не хотите откладывать на «потом». То, что решили сделать сейчас 27 числа лилит переходит в знак овен ваш 9 сектор если вам интересно об этом переходе который будет влиять на вас целых девять месяцев то дайте мне знать в комментариях если эта тема будет востребованной то я сниму об этом отдельное видео в конце месяца начиная с 27 числа венера будет в соединении с нептуном и в напряженном аспекте к марсу этот период не подходит для активной деятельности, а также для финансовых инвестиций. Также могут быть расходы на темы удовольствия, развлечений или же на ваших детей. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Не забывайте подписываться на канал, приходите ко мне на обучение. Будем с вами на связи. Пока-пока!